Всем итальянского футбола, дамы и господа, бонжорно, с вами FIFA прогноз, очередной выпуск после каникул, возвращаемся в эфир, с вами, как обычно мы, Игорь Белоногов, Роман Блинсков, Игорь, салют, Привет! так давненько. как мы да, давненько не виделись, так как мы в Италии, чем мы сегодня играем? А матч у нас сегодня супер важный, Милан с талантой. Красно-черные впервые, вот мы как раз до эфира с тобой считали, да. сколько лет не выигрывали чемпионство. Вроде бы 10, в 12 -го года, кажется, и впервые так близки. Осталось лишь не проиграть ну, не впервые, тура. прошлый сезон тоже там Милан был ну, да. достаточно высоко в конце. Только. Ну, не выиграли. Просел, но ну, да, они выиграли, а вот тут есть все шансы. Да, ну вот не проиграть, осталось но два матча. На пятки матча. наступает Интер, который стал обладателем Кубка Италии. Давай посмотрим по коэффициентам, что нам говорят про этот матч. А коэффициенты? Ну, фаворит очевиден, в общем-то. Да. Да, здесь это Милан, как вы все понимаете. 1.75, 1.76. Вот настолько маленький разлет. 4.20. 4.25 на победу Аталанты. Ничья 4.10, 4.15. Ну что ж, у нас бывали такие случаи, когда явный фаворит не, вы... не выигрывал матч, а наоборот-таки mm -hmm. большой коэффициент заходил. Но... Как тифозе Милана, я все-таки думаю, то, что красная фурия победит в этом матче. Ну, да. это было бы хорошо для всех Тем да. более, Аталанта, я посмотрел, вообще восьмая, что-то здесь случилось. Миранчука просто выпусти и, и поднимешься на первое. Милана-Таланта, предпоследний тур серии А, поехали. Вот осталось мяч до Лехи довести. И все будет шикарно. Еще офсет. Настолько говорить. сильно Милан, видимо, хочет сразу лидерство свое сказать, да? Угу. Ну, причем делать почти ничего не надо. Они сами все отбирают. Ой! -ей. Такое ощущение, что у тебя уже стоит в нападении. В защите никого. Вижу. Ой, что за проникающие штучки, дрючки. Ну напрашивался, напрашивался. Быстрый гол. На Оливье жиру на 13. Помечаем. Конечно, Милан нападение. Прям юниорское вообще не могу. Жируешь тоже где-то лет 30. 5. Ну у них есть лиао. Ну, леау, да. Который прям хорошо так подкачался. На замену, Маньян? Да, да да на замену Дунаруми, который пришел. В принципе, нормально отыгрывает, потому что его команда на первом месте. Uh -huh. Ну и в защите тоже, то, что Эрнандеса получилось подписать, то, что Флоренции вернулся в серию А. После заезда, по-моему, в Севилью. Он же там вроде бы играл, да? Но он вообще, он в ПСЖ вообще был. А, да-да-да. Он, да, по-моему, да, да, да, принадлежит да, да. до сих пор, он в аренду пришел. Вот какой-то миссиас вот единственный меня пока вопросы вызывает. Ч сделал? Так ладно вот ну, здесь. Этот фланг не там, где у тебя Эрнандо стоит. Ну? Ой, я ж ни разу еще эту машину для убийства не использовал. Побежали. я, я вспомнил, как им классно пользоваться. Ой-ой-ой-ой-ой! Успели этот прострел ликвидировать. Не, отсюда можно попробовать чинец. Забирай! О! Не, нормально, нормально. О! Хати Бойер тоже, кстати, хороший такой бегунок. Нормально, да. Убежал прямо раз. вот. Не, ну убежал же. Проблема Просто для нет. защиты. Польза кончилась, бывает. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну ем, ем, хорош, хорош, хорош. Что он сейчас еще сделать? Вот это нормально. Ой, -ой, -ой. ну такое. Кисе, Кисе, как Кисе. А он уходит в итоге? в Барселону там вроде как. Барселона опять состав пересоздает, да? Ну да. Да Йонги продают. Оп. оп. Оп. оп оп Я никогда Анту... О, Леха, Леха! Он поучаствовал в игре. Сейчас мочит его просто. Он сделал одно касание! Нет, вообще никакой, вообще никакой Тот даже касание не делает. Так. На разминке только, наверное. Касание до, до травы. Да, да? Да. Статистика разгромная. Я только в отборах лучший. 11 на 5. И в сейвах, и в штрафных ударах. Все остальное твое. Да, точность ударов. Ну, здесь говорить не о чем. Что у меня удар всего один был. Владение доминирующее. Но все во втором тайме будем менять. Сейчас в, польз... посмотрим. в пользу таланта. Сейчас посмотрим. О, Запата. Ну ты же можешь бежать быстрее. А, Тонали тут еще, кстати, хороший игрок у Милана у тебя есть. Это правда. Это, это молодой Гат, Гатузо. Такой О. Пирло молодой. Нет. Или уже Гатузо. Он на ЦОПе стоит. Нет, Пирло тоже -то стоял. Пирло больше ЦАП. Больше как диспетчер. Разыгровщик, а этот... О, нога. <соединяя> И вот так вот врывается. Да ну нет, да ну нет. Да, <соединяя> да <соединя> пасы на коротке прям классные. Прям сочные, ух, такой коридор еще. И так нервно у меня голкипер вот. еще мяч берет. Совсем не бегут, прям совсем не бегут. Ой-ой-ой. Ты выйдешь это было неприятно Я вот это три, вот это владение мечом Добор. господи они сами об себя спотыкаются э -э, а ударить Чуть никто в штрафную не пошел ну, назад теперь и чего о-о-о. Вот. Здравствуйте! Офсайт? Офсайт! Добрый вечер! Вообще спокойно проходит. Вот абсолютно! Я ж вроде не все в нападении играю. Вот сейчас вот только вставлю. Сверхатакующий. Они сами все делают, mm -hmm. я в Шок. Две минуты, пацаны, по подкат мимо. Можем успеть. <свят> <свят> Хорошая концовка. Да, в Ударная. центре поля, отличная. 3-0. 3-0. Милан одерживает закономерную победу. Стата. Статистика. Ну, ничего не поменялось. Ну, в общем-то, да. Ждай вы голы от меня, ну от меня один голешник ждали, это видимо в том моменте, Но когда, когда, да, когда все-таки это... Да. А все остальное Нет, не, то, не то. Но в целом, в целом статистика такая же, как и должно. Ну владение мячом, наверное, все-таки в реальном матче будет получше и по ударам все-таки Аталанта, наверное, парочку побьет. Я вот не знаю, думаю, то, что 3-1, наверное. Все-таки один гол таланта должен должна забить. Uh -huh, то есть все-таки Милан 3 веришь, да? Он может вполне. Ну, они вроде не так много и забивают для чемпиона. Ну, не знаю, не знаю. Так, в предпоследнем туре серии А Милан одерживает победу и продолжает идти к своему долгожданному Скудетто. Насколько закономерен этот результат 3-0? Ну, чемпионская игра, кайф тоже соответствующий. тут... Без каких-то сенсаций получается. Просто чемпион будущий, надеюсь. Ты тоже, надеешься. Ну, Разбирается да. и все, легко. Ну, главное, чтобы еще Интер оступился в игре с э, Калери. Да. Когда они там играют, тоже в предпоследнем туре, да? Тоже да. вот в воскресенье в один день. У -у -у. Ну, а потом заруба. Было кстати, интересно, если бы последний матч как раз-таки... интер Да. Ой, нам слишком красиво. Ну, было бы красиво, но... но... Было сложно, было сложно не судьба. Игорь Белоногов, Роман Полинсков, для вас в эту программу. Что же, каникулы прошли, продолжаем подводить итоги сезона и играем в Fifu, которая уходит от Electronic Arts. Увидимся!